Сегодня я провел свой первый вебинар. Спасибо вам, друзья, за то, что вы были со мной. Надеюсь, вам было интересно. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо вам за присутствие и за опыт. Из сегодняшнего вебинара я вынес опыт такой, что нужно все-таки готовиться к вебинарам, а не проводить их экспромтом. Тогда вам будет еще интереснее, а я смогу донести до вас больше информации. Но мы проведем еще не один вебинар, так что оставайтесь на связи. Ваш Андрей Сычев. Всех люблю. Еще раз благодарю.